Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Фредерика Брукса «Мифический человек месяц». И сегодня глава 11. Называется она «Планируйте на выброс». И в начале главы две цитаты. «В этом мире нет ничего постояннее непостоянства». Свифт. И вторая. Разумно взять метод и испытать его. При неудаче честно признайтесь в этом. И попробуйте другой метод. Но главное – делайте что-нибудь. Франклин Д. Рузвельт Опытные заводы и масштабирование Инженеры-химики давно поняли, что процесс, успешно осуществляемый в лаборатории, нельзя одним махом перенести в заводские условия. Необходим промежуточный шаг – создание опытного завода, чтобы получить наращивание количества веществ и функционирование в незащищенных средах. К примеру, лабораторный процесс опреснения воды следует э, проверить на опытном заводе мощностью 500 тысяч литров в день, прежде чем использовать в городской системе водоснабжения мощностью 10 миллионов литров в день. Разработчики программных систем тоже получили этот урок, но, похоже, до сих пор еще не усвоили. В одном проекте за другим э, разрабатывают ряд алгоритмов, а затем начинают создавать поставляемое клиенту программное обеспечение по графику, требующему поставки первой же сборки. В большинстве проектов первой построенной системой с трудом можно пользоваться. Она может быть слишком медленной, слишком большой, неудобной в использовании, а то и все вместе. Не остается другой альтернативы, кроме как поумнел, Начать сначала и построить перепроектированную программу, в которой эти проблемы решены. Браковка и перепроектирование могут делаться для всей системы сразу или по частям. Но весь опыт разработки больших систем показывает, что это будет сделано. В тех случаях, когда используются новые системные концепции и новые технологии, приходится создавать систему на выброс, поскольку даже самое лучшее планирование не столь все э, ведущие, чтобы попасть в цель с первого раза. Поэтому проблема не в том, создавать или нет опытную систему, которую придется выбросить. Вы все равно это сделаете. Вопрос единственно в том, планировать ли заранее разработку системы на выброс, или обещать клиентам поставку системы, которую придется выбросить. Если смотреть под этим углом, ответ становится намного проще. Поставка хлама клиенту позволяет выиграть время, но происходит это ценой мучений пользователя. отвлечения разработчиков во время перепроектирования и дурной репутации продукта, которую даже самой удачной перепроектированной программе будет трудно победить. Поэтому планируйте выбросить первую версию, вам все равно придется это сделать. Постоянны только изменения. После уяснения того, что опытную систему нужно создать, а потом выбросить, и что перепроектирование с новыми идеями неизбежно, полезно обратиться лицом к изменению, как явлению природы. Первый шаг – это признание того, что изменение – это образ жизни, а не постороннее и досадное исключение. Роув мудро указал, что программист поставляет удовлетворение потребности пользователя, а не какой-то осязаемый продукт. И в то время как программы создаются, тестируются и используются, меняются как фактические потребности пользователя, так и понимание им своих потребностей. Конечно, это справедливо и в отношении потребностей, удовлетворяемых физическими продуктами будь то автомобили или компьютеры. Сам, но само существование осязаемого продукта определяет запросы пользователя и их квантование. Податливость и неосязаемость программного продукта побуждают его создатели к бесконечному изменению требований. Я далек от того, чтобы считать, будто все изменения целей и требований клиента можно или необходимо учитывать в проекте. Очевидно, должен быть установлен порог, который должен подниматься все выше и выше по ходу разработки, иначе ни один продукт никогда не будет создан. Тем не менее, некоторые изменения в задачах неизбежны, и лучше подготовиться к ним заранее, чем предполагать, что их не возникнет. Неизбежны не только изменения в целях, но также изменения в стратегии разработки и технологии. Концепция работы на мусорный ящик – есть лишнее признание того факта, что по мере приобретения опыта меняется проект. Планируйте внесение изменений в систему. Способы проектирования системы с учетом будущих изменений хорошо известны и широко обсуждаются в литературе. Возможно, шире обсуждаются, чем применяются. Они включают в себя тщательное разбиение на модули Интенсивное использование под программ, точное и полное определение межмодульных интерфейсов и полную их документацию. Менее очевидно, что при любой возможности необходимо использовать стандартные последовательности вызова и технологии табличного управления. Очень важно использовать языки высокого уровня и технологии самодокументирования, чтобы уменьшить число ошибок, вызываемых внесением изменений. Мощную поддержку при внесении изменений оказывают операции времени компиляции по включению стандартных объявлений. Важным приемом является квантование изменений. Каждый продукт должен иметь нумерованные версии, и каждая версия должна иметь свой график работ и дату фиксации, после которой изменения включаются уже в следующую версию. Планируйте организационную структуру для внесения изменений. Казгроу рекомендует ко всем планам, вехам и графикам относиться как к пробам, чтобы облегчить изменения. Здесь он заходит слишком далеко. Сегодня группы программистов терпят неудачи, обычно из-за слишком слабого, а не сильного административного контроля. Тем не менее, он выказывает большую проницательность. Он замечает, что нежелание документировать проект происходит не только от лени или недостатка времени. Оно происходит от нежелания проектировщика связывать себя отстаиванием решений, которые, как он знает, предварительные. Документируя проект, проектировщик становится объектом критики со всех сторон и должен защищать все, что написал. Если организационная структура может представлять угрозу, не будет документироваться ничего. Кроме того, что нельзя оспорить. Создавать организационную структуру с учетом внесения в будущем изменений значительно труднее, чем проектировать систему с учетом будущих изменений. Каждый получает задание, расширяющее круг его обязанностей, чтобы сделать технически более гибким все подразделение. В больших проектах менеджеру нужно иметь двух или трех высококлассных программистов в качестве резерва, которые можно бросить на самый опасный участок боя. Структуру управления также нужно изменять по мере изменения системы. Это означает, что руководитель должен уделить большое внимание тому, чтобы его менеджеры и технический персонал были настолько взаимозаменяемы, насколько позволяют их способности. Барьеры являются социологическими, и с ними нужно бдительно и настойчиво бороться. Во-первых, менеджеры сами рассматривают руководителей как слишком большую ценность, чтобы использовать их для реального программирования. Во-вторых, работа менеджера обладает более высоким престижем. Чтобы преодолеть эти сложности, в некоторых лабораториях, например в Bell Labs, упраздняют все наименования должностей. Каждый профессиональный служащий является техническим сотрудником. В других компаниях, например, в IBM, вводят двойную лестницу продвижения. Ну, вы видите ее сейчас на экране. Соответствующие ступеньки теоретически равнозначны. Легко установить соответствующие ступеньки, соответствующие ступенькам размеры жалования. Значительно труднее дать им соответствующий престиж. Офисы должны иметь одинаковый размер и обстановку. Секретарские и прочие службы должны быть соответствующими. Перевод с технической лестницы на управляющую не должен сопровождаться повышением. И о нем всегда нужно сообщать как о переводе, а не о повышении. Обратный перевод всегда должен сопровождаться прибавкой к жалованию. Менеджеров нужно посылать на курсы технической переподготовки, а старший технический персонал – на курсы обучения управлению. Цели проекта, ход работы и административные проблемы должны доводиться до всех руководящих работников. Если позволяет подготовка, руководящие работники должны быть технически и морально готовы возглавить группы или насладиться разработкой программным программ собственными руками. Конечно, осуществление всего этого требует много труда, но результат того стоит. Идея организации групп программистов, наподобие операционных бригад, представляет собой коренное решение этой проблемы. Она заставляет руководящего работника почувствовать, что он не унижает себя, когда пишет программы, а пытается убрать социальные препятствия, мешающие ему испытать радость творчества. Более того, эта структура предназначена для сокращения числа интерфейсов. Благодаря ей систему можно изменять с максимальной легкостью, и становится относительно просто перенаправить всю бригаду на другое задание в случае необходимости организационных изменений. Это действительно долгосрочное решение проблемы гибкой организации. Два шага вперед, шаг назад. Программа не перестает изменяться после своей поставки клиента. Изменения после поставки называется сопровождением программы. Но этот процесс в корне отличается от сопровождения аппаратной части. Сопровождение аппаратной части компьютерной системы состоит из трех видов деятельности. Замены испорченных деталей, чистки и смазки и осуществление технических изменений для исправления конструктивных дефектов. Сопровождение программ не предполагает чистки, смазки или замены испортившихся компонентов. Оно состоит главным образом из изменений, исправляющих конструктивные дефекты. Гораздо чаще, чем для аппаратной части, эти изменения включают в себя дополнительные функции. Обычно они видны пользователю. Общая стоимость сопровождения широко используемые программы обычно составляет 40 и более процентов стоимости ее разработки. Удивительно, что на стоимость сопровождения сильно влияет число пользователей. Чем больше пользователей, тем больше ошибок они находят. Бетти Кэмпбелл из лаборатории ядерной физики МТИ отмечает интересный цикл в жизни отдельной версии программы. И этот э, цикл показан сейчас на рисунке. Вначале существует тенденция повторного появления ошибок, найденных и устраненных в предыдущих версиях. Обнаруживаются ошибки в функциях, впервые появившихся в новой версии. Все они исправляются, и в течение нескольких месяцев все идет хорошо. Затем количество обнаруженных ошибок начинает снова расти. По мнению Кэмпбелл, это происходит потому, что пользователи выходят на новый уровень сложности, начиная полностью применять новые возможности версии. Это интенсивная работа выявляет более скрытые ошибки в новых функциях. Фундаментальная проблема при сопровождении программ состоит в том, что исправление одной ошибки с большой вероятностью, это где-то 20-50%, влечет появление новой. Поэтому весь процесс идет по принципу два шага вперед, шаг назад. Почему не удается устранять ошибки более аккуратно? Во-первых, даже скрытый дефект проявляет себя как отказ в каком-то одном месте. В действительности же он часто имеет разветвление по всей системе, обычно неочевидные. Всякая попытка исправить его минимальными усилиями приведет к исправлению локального и очевидного. Но если только структура не является очень ясной или документация очень хорошей. Отдаленные последствия этого исправления останутся незамеченными. Во-вторых, исправляет ошибки обычно не автор программы, и часто это младший программист или стажер. Вследствие, изменения, вследствие внесения новых ошибок, сопровождение программы требует значительно больше системной отладки на каждый оператор, чем при любом другом виде программирования. Теоретически, после каждого исправления нужно прогнать весь набор контрольных примеров, по которым система проверялась раньше, чтобы убедиться, что она каким-нибудь непонятным образом не повредилась. На практике такое возвратное тестирование действительно должно приближаться к этому теоретическому идеалу, и оно очень дорого стоит. Очевидно, методы разработки программ, позволяющие исключить или, по крайней мере, выявить побочные эффекты, могут резко снизить стоимость сопровождения, как и методы разработки проектов меньшим числом людей и с меньшим числом интерфейсов, а значит и с меньшим числом ошибок. Шаг вперед, шаг назад. Лемон и Беллади изучили историю последовательных выпусков большой операционной системы. Они считают, что общее количество модулей растет линейно с номером версии, но число модулей, затронутых изменениями, растет экспоненциально, в зависимости от номера версии. Все исправления имеют тенденцию к разрушению структуры, увеличению энтропии и дезорганизации системы. Все меньше сил тратится на исправление ошибок исходного проекта, и все больше на ликвидацию последствий предыдущих исправлений. По прошествии времени система становится все менее и менее организованной. Рано или поздно исправление ошибок теряет смысл. На каждый шаг вперед приходится шаг назад. В принципе, годная для вечного использования система перестает быть основой развития. Кроме того, меняются машины, конфигурации, требования пользователя, так что фактически система не является вечной. Необходим совершенно новый проект – выполняемые с самого начала. От механической стати статистической модели Беллади и Лемон приходят к общему заключению относительно программных систем, которое подкреплено всем опытом человечества. «Лучшая пара вещей – это когда они только что появились», – сказал Паскаль. Ч. С. Льюис выразил это более весомо. «Вот ключ к пониманию истории». Высвобождается огромная энергия, возникают цивилизации, создаются прекрасные учреждения, но всякий раз что-то происходит не так. Какая-то роковая ошибка вносит на вершину себя любимых, любимых и жестоких людей, и все скатывается назад, в нищету и руины. Действительно, машина глохнет. Она нормально стартует и проезжает несколько метров, а затем ломается. Системное программирование является процессом, уменьшающим энтропию, а потому ему внутренне присуща метастабильность. Сопровождение программ есть процесс, увеличивающий энтропию, и даже самое умелое его ведение лишь отдаляет э, э, системы в, введение системы в безнадежное устаревание. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.